Глубоко, so far, хорошо? Эй, so там... Hey, голубой дикобраз в каждой щели. Нашел тебя, факер. Факер? Думаю, это ты голубой дикобраз, факер. Ты меня с собой сравнил? Ха, you're не так ты хорош, enough чтобы enough быть моим факером. Я заставлю тебя хавать. Тебе не выпадет сектор шанс. Ваниш! А ты знаешь, кто я? Стреляй! Неплохо для компостера! День, как делишки? Поторопись и вернись, пока глазная долина не надулась. Надулась? Стрельнула. Собирайся уйти и найти змея с хвостами. К слову!